Месяц спустя Так и Мич вышел из больницы. Он решил создать свою группировку против банды Майки со стонов Канта. И первым делом он обратился к своему напарнику, Чифую. Кимичи предложил ему вступить в банду, и Чифую в ответ примолвил. Уже поздно. Продолжив говорить, подожди тут, я напишу заявление об увольнении. Потом они крепко обнились. У Чифую было только одно условие. Группировка будет называться Southern Winters, от его же имени, означающая 1000 зим. Затем присоединяется Хакай, без каких-либо замашек. Чифую уже придумал форму для банды и передал его Хакаю. Футболка с принтом котика, окруженного снежинкой. Теперь их трое. Следующему кому они пошли был Сейшу. И ну без слов вступает в банду. Сразу же Чифу дает ему форму, только Инуи она не понравилась. И он плюнул в нее. Эх. В последующей он был в этой футболке. Они обсуждали о ком, кто разбирается в стиле, ибо Чифу явно не справлялся как советник. Решили наведаться к Митсуе. Как оказывается, Митсу тщательно до измождения готовится к конкурсу. Поговорив с Митсую, так выяснил, что он хочет стать дизайнером и исполнить свою мечту и волю Дракина. Поэтому Мичи решил, что не будет мешать Митсуе. Спустя неделю дружина пришла на конкурс, чтобы поддержать его. Выступление одежды Митсуи было восхитительным, и он стал победителем. Но когда Митсу вышел из зал, окружение было в либо оделся в форме Тосвы. Также он посрыгся так, оголяя татуировку дракона. За микрофоном он заявил, что хочет вступить в банду Такимичи и отказывается от награды. Все его, конечно, обосрали. Такимичи Хакай шептались о том, что нынешняя форма банды совсем не идет. Однако, к удивлению, Чифу и передал ответственность советника на митцию, и тот сделает для них форму. Такимичи навиделся к Сэнджу. Они поговорили. Сэнджу рассказал о непростой дед своего брата Санзо, из-за лжи Сэнджу, Санзу получил от майки на губах шрамы, по-видимому, рассрок в Майке было с детства. Сэншу поначалу отказывалась, но все таки решила помочь Такимичи. Так скажем, Такимичи терапия повлияла на Сэншу. Переворотный момент. Такимичи у унаследует байк и первую форму Майки. и банда будет называться свастоны. Спустя неделю все собрались возле храма Мусаши. Там присутствовали Нахоя, Стоя, Пачин, Пэйян и вся дружина Такимичи из школы. Вкратце, Такимичи повел всех против Свастанов Канта. К тому времени, как она оповещает Майки, что Свастаной решили напасть на них. И это будет решающей битвой. Бывшие Члены банды Ракухара и Брахманов присоединились к основном Канта, за исключением Такиоми. К удивлению, среди руководства сидели Пинги и Вакаса. Обмазки а всеми любимых Ханма, которые читатели давно не видели. Поговорив по душам с Хиной, Такимича отправился к бою вместе со всеми. Столкновение двух свастонов 500 человек из свастонов Канта против 50 из токийской свастики Чифу решил взять на себя мочи Хакая Рано Харучи съязвил о том, какие идиотские поступок с их стороны, что они неудачники ведут себя как малые дети. Ну, пару фраз и бой не начинается. Отличный кадр, правда. На этом все. Битва вот только вторник вечером выйдет, то есть манга глава. Э, и ладно, всем пока.